Приветствую, зрители и подписчики моего канала. С вами Вена. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2. На очереди у нас следующая планета – это Тарсонис, бывшая процветающая столица Тиранов, ныне лежащая в руинах. Тарсонис – это своеобразный могильный камень погибшей конфедерации. Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов с Тарсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Знаете ли, это, видимо, похоже на еще одно коллективное задание, которое есть во втором StarCraft, это тоже остановка поезда. Правда, там, по-моему, мобиусов какой-то поезд, а тут я не знаю, чей будет поезд. Но наверняка, тоже мобиусов. Сейчас узнаем. Не думал, что когда-нибудь вернусь на это кладбище. Рассказывай, Мэтт. Доминионцы восстановили энергоснабжение на старой железной дороге. Они явно что-то ищут в развалинах. Все найденные на раскопках ресурсы и металлолом грузят в составы и отвозят на центральную перерабатывающую станцию. По нашим данным, сегодня туда должны доставить некую очень ценную находку. Она в одном из этих составов, но, к сожалению, поезда защищены от сканирования, поэтому не могу сказать, в каком именно придется перехватывать все какие сможем и надеяться на удачу надеяться на удачу это не похоже на старину мэтта хорнера если у вас есть более надежный план я готов выслушать поздно мэтт я уже весь в предвкушении ну что айда грабить поезда старина тайкус будет на седьмом небе от счастья да это прям очень похоже на коллективное задание. Видимо, оно то же самое. Большое ограбление поезда задание у нас сейчас начинается. Плюс нам добавили новую боевую единицу, которую я вообще практически не знаком. Это аспиды. Это, если не ошибаюсь, такие, как полумашины, полу... полулетающие, короче, какие-то техника, которая может стрелять лазером по, враг... по врагам. Так, начинаем задание. Давайте. Недостаточно минералов. Так, минералов у нас и шпалы недостаточно. Недостаточно минералов. Давайте вызываем сразу аспидов. Сэр, я заметил в холмах несколько машин Конфедерации. Похоже, солдаты доминионы еще не прибрали их к рукам. Это так. же Аспиды. Давайте сюда. Я думал, их разработку свернули. Сюда. На них должны и сюда. электромагнитные пушки. Они любой поезд разнесут. Загружу их чертежи в базу данных арсенала. Осмотрите ответственности, сэр. Там могут быть и другие машины. Говори, в кого так, давайте-ка вот минералов добудем еще за Так, минеральчики еще. Подвигаюсь. Так, тут какие-то, я смотрю, э останки. Можем их добывать. Ага, их так. надо три штуки. Добывайте еще ресурсы и стройте еще хранилище. Так, там поезд, я смотрю, выехал. Сейчас мы его встретим. Так, добывайте дальше. Так, ставьте, давайте-ка, завод. Это еще не арсенал, хотел сказать. Так, атакуйте поезд. Быстро ему мы ломаем Отлично Все, пока по плану Догоняйте этот поезд, черт и уничтожьте его. <таспоргут> Давайте, давайте, давайте Так, ну мне сейчас Виспен нужен будет только на улучшение Опа, нифига. Ого, да тут еще и ресурсы Отличная с него падают. Работа, Давайте на тогда быстрее еще ставим. Здесь почти не Отлично. Наземную технику улучшаем. Придется использовать ресурсы, в еще ставьте в тогда арсенал. Сразу два улучшения будем делать. Давайте КСМов еще. Новый поезд. смотри Каджими. Теперь они отправляют поезда с сопровождением. Говори, так, сопровождение теперь, вот да, появилось еще? Нравится. Это, конечно, неприятно. Что поделаешь? Так, лабораторию мутите. Потому что только с лабораторией можно ставить ТСМ готов. Так, ты иди добывай. Минералов... Так, все, валите этот да. быстрее. Месторождение минералов выработано. Опа, а месторождение минералов-то быстро уходит, смотрю. Ага. Ну валите пока что этот э, поезд Так, иди минералы не дадут Так, еще пока останки Командир, по каналам связи Доминиона идет оживленный обмен данными Скорее всего они планируют атаковать нашу базу Будьте Опа. готовы так, это нехорошо. Отлично. Так, давайте мутить еще рабочих. Мне они нужны будут до, для того, чтобы... Э, соответственно... из южного Мне нужны будут рабочие для того, чтобы чинить мои танки, ну, то есть аспиды. Они будут сейчас вместе с моим отрядом перемещаться, чтобы ему помогать. Меня Давайте, блин, кстати, потеряли уже. Я готов. Ну ладно. Большая И часть аспитов живые. Что происходит? Есть? А, можно Есть? поставить, да. кстати, бункеры. Да. да Давайте да. поставим бункеры. Э, а, нет, сумма. далеко не уходить отсюда. Надо добыть все. Доминьонцы строят бункеры для защиты путей. Кому Будьте осторожны. Стрелять? Что стряслось? Так, ставьте еще хранилище. Мне надо еще рабочих. Месторождение минералов выработано. Угу. Решили бункеры понаставить. насставить. Опа. Вот это мне, мне кажется, к нам на базу идут. Или нет. Нет, это а просто куда-то они пошли. Так, улучшения мы почти все сделали уже. У нас появляются рабочие. наконец -то. Ставь, давай еще хранилищ. Готов. Выкладывай... Так, ну что, мобильная группа у нас готова? А, я не знаю, что там КСМ мой дел. А ну жопа. Что у тебя на уме? Давай, удиви меня! Давайте все сюда. Я уже ага, у меня уже даже тут Что? переизбыток, ясно, рабочих. А, с ними теперь летает еще и Рейвен, блин. Давайте возвращайтесь. Ага, все, минералы вообще полностью закончились, да? Взлетаем, давайте перелетаем сюда. Давайте все сюда. Вытащите меня отсюда. Стоимость выходит из северо-западного туннеля. Наша. Но средь празд дороги. Вытащите меня Так, там еще смелись минерал. А здесь у нас похоже, что были какие-то войска. Отлично. Ага, ясно. Конечно. Давайте все сюда. С удовольствием. А, тут еще один, кстати, аспид стоит. Да. А? Давай-ка сюда установлю. В кого стрелять? А что? Каков наш? Жду. Я... Блин. Как больно. А? Вытащите меня отсюда. Ну ничего, все равно у меня аспидов очень много, поэтому. Он просто да! их не может уничтожить. Не вот это мне Раз отлично, отлично. Вызываем еще. Тут вызываем еще. Давайте возвращайтесь, надеюсь... Нет, они все-таки могут эту базу найти. Сэр, железнодорожные пути теперь патрулируют отряды Доминиона. Вижу крупные группы мародеров Жду. Меня отсюда. Да. Я отмечу их местоположение. Да блин, беги, беги, беги, беги. Постарайтесь не связываться с этими парнями. С удовольствием. Капец на одном хп. Каков наш план? В кого стрелять? Кто на новенького? поезд выходит из западного туннеля увеличили скорость поездов. Но от им не уйти. Победа... Давайте сюда. Меня Что у тебя? И да, у меня он там оказался. Готов. Жду. Давайте все сюда. А этот поезд. Давайте с ними, может даже подеремся. Это было больно. Подвигаюсь. Я хочу вам сказать. Нет, Давайте возвращаемся. Веспин то очень мало. А у меня такие не поставился эта база, блин, на Веспине. Быстрее сюда подводим еще мариков. Достаточно веспена. Да, веспена, что я чисто сам проборонил. Можно было его получить, а значит, что Давай, зал просто забыл. Поезд выходит из северо-западного туннеля. А? Давайте Обычно. все сюда, ты там. Коварно. Недостаточно веспена. Говори. Это просто, да, с этими, с э, гилионами. Конечно. Вот это мне нравится. Недостаточно виспена. Да, виспенчика теперь очень мало Я получается. Готов. Кто на Месторождение минералов выработано. С радостью. Вообще игнорьте все. Именно уничтожить ее, самое главное, отлично. Месторождение Месторождение так, у меня аж привелся виспен здесь. Разбирайте. отлично Дальше двигаться не будем, я так думаю, там, скорее всего, вражеская база. Так что атаковать это бессмысленно. Минералов да, минералов у нас дофигища. Поэтому меня они больше не нужны вообще. Так, ну ждем следующий поезд. Это, по-моему, последний, да, получается? Да. К сожалению, все блять? аспиды мы не нашли, но, я так понимаю, их найти очень сложно. Так что искать, я думаю, смысла в этом вообще ноль. Тут, вот, конечно, по карте разбросан еще минерал. Возможно, где-то здесь аспиды. Но я просто, знаете ли... Опасаюсь кого искать выстрелять? по вражеской территории Как-то Не хотелось бы зафейлить Кажется, обогащенное топливо У Доминьона кончилось Но теперь за составами ходит Целая армия Не нарваться бы <как> <как> <как> В кого стрелять? Так, Я все выстрелять? Все полностью у меня укрепленные бункеры. Плюс у меня теперь дофигища аспидов. А тут у них что? О, тут у них еще и банши летающие. Да, это очень опасно. Надо сейчас как-нибудь сагрихть их, чтобы они залетели ко мне, потому что тут у меня бункеры стоят. В кого стрелять? Выдвигаюсь. Давайте ко мне. Отлично. Творить пару и опасен. Давайте теперь все в атаку. Недостаточная веспена. Отлично. Добиваем последний поезд и это победа. Сэр, среди обломков замечен источник электромагнитного излучения. Давай-ка посмотрим, что за ценный груз они так спешили довести до пункта назначения. Адъютант 2, 3, дефис 4, 6. Включен. Системная запись. Программа защиты нового гетесберга Введите код коды доступа. Вот дина. Это же древний адъютант Конфедерации. Зачем, интересно, они ее выкопали? Что известно. Вы помните все задачи в задание «Большое ограбление поезда». Ну, к сожалению, двух аспидов я не нашел. Но я предполагаю, как раз-таки не в том кармане и находились, который я вам показывал. Наверняка они там и были. Ну да ладно, это не такая уж и большая утрата. Давайте посмотрим заставочку. Что нового мы узнаем на Гиперионе. Найденный нами адъютант сейчас в лаборатории. Его починили и подключили к питанию. Давай-ка поговорим, старушка. Что тебе известно? Личность установлена. Рейнер. Джеймс. Шериф подставки. Колония Марсара. Вступил в террористическую организацию Сыны Кархала. Статус преступник. Хватит обо мне, дорогуша. Что еще хранится в твоей синтетической башке? Статус пользователя преступник. Доступ закрыт. Что? Строишь из себя недотрогу? Ничего, я еще вернусь. Mm. Видимо, она не хочет с нами общаться. Ну что ж, тогда давайте-ка, наверное, посмотрим новости. Я обожаю новости местные. Дамы и господа, каждый вечер я выхожу в эфир и стараюсь подавать новости в наиболее объективной и беспристрастной форме. Но сегодня я вынужден сделать личный комментарий. Меня часто спрашивают, в чем разница между императором Менгском и предателем Джимом Рейнером, указывая на то, что в молодости Менгск устроил восстание против конфедерации и на пути к власти неоднократно прибегал к силе. Почему Рейнер в такой же ситуации объявлен преступником? Я скажу вам, в чем разница. Когда император Менгск начинал свою революцию, человечество было в безопасности, а Рейнер начал бунт в условиях войны с двумя инопланетными расами. Джеймс Рейнер, где твоя совесть? Разве не должен ты сейчас оставить личные амбиции и сражаться бок о бок со своими согражданами против инопланетной угрозы? Развелась тут критика. Хм. А, уж точно После ограбления на ностальгию пробило? И не говори Помнишь Шейл Экспресс? Мы ведь раз 10 грабили его, наверное И ведь не надоедало, а? <с realizes> ага, а потом они порастинули мозгами и послали за нами мотоциклистов нас чуть не <святые> прибили. Да ни один из них нашим стервятникам и в подметке не годился. Знатно, да, мы над ними поглумились. Как тебя после этого взяли шерифом, убей, не понимаю. Да уж. Ну ладно, что ж. Может быть, наверное, наконец мы заглянем к наемникам? Давай <святые> обсудим дела. Что у нас за наемники-то есть? Отряд спартанцев. Два элитных галиафа. Плюс 33 к здоровью, плюс 33 к урону. Мда. Ангела Аида. Три пиратских викинга. Два отряда на задание. Стоится на плюс 45% к здоровью, плюс 40 к урону. Топ секьюрити. Два элитных мародера. Ну... Но вот если бы они были бы бесплатные здесь, я бы их набирал бы, скорее всего, в битве, но они, к сожалению, платные, а у нас кредитов больше нельзя заработать, чем определенное количество, так что эти наемники, они мне нафиг не нужны, я ухожу все равно в арсенал, короче, я так при своем мнении остаюсь, они мне нафиг не нужны. Давайте посмотрим, <coughs> какие у нас есть здесь новые юниты, у нас появился аспид, вот аспидов я, честно говоря, никогда не видел в этой игре. То есть, поэтому я с ними не знаком, и знакомство у меня только осуществилось именно вот в предыдущей миссии. Дальность атаки увеличивается на 1, запас прочности аспидов улучшается на 50 единиц. Запас прочности, да. Не, ну так-то в принципе неплохая единица, хочу сказать. Да, потому что она довольно хорошая урона, но если их еще набрать несколько штук, они будут стрелять еще и по врагам, которые находятся Сзади. Именно, наверное, поэтому этих юнитов нету в э, сетевой игре, они только именно присутствуют здесь. Ну что ж, раз уж мы, наверное, ничего не будем брать, потому что я думаю, у нас сейчас появится более выгодная техника, даже голиафов я не стану улучшать до конца. Давайте-ка пройдем, наверное, в лабораторию, у нас появились новые изучения. Это очень интересно, потому что там вот реально появились очень прикольные изучения, я бы хотел на них посмотреть. Со стороны зергов у нас появился новый проект. Это, соответственно, либо хищник, либо геркулес. Ну, давайте начнем, посмотрим с геркулеса, что это такое. Массивный транспортный корабль, мгновенно выгружает войска. Перевозимые войска выживают, даже если геркулес уничтожен. Производится в космопорте. То есть, сам он стрелять не может, да, но при этом он перевозит войска. Интересно, а чем тогда лучше этот геркулес, чем... Например, тот же самый э, Медивак, потому что Медивак в предыдущей миссии, кстати, был. Если бы я построил космопорт, у меня появился Медивак, который тоже перевозит войска, который тоже лечит войска. Но при этом он, конечно, меньше может загружать, чем вот этот Геркулес. Но при этом, я думаю, он дешевле, скорее всего, чем этот Геркулес. Хищник. Противопехотная боевая единица носит высокий урон по области производится на заводе. Ну да, видите, это такие две похожие, как кошки, да, или как сказать, две большие кошки, две тигрицы, которые будут убивать наших врагов в, в мясо просто, всех разносить. Против зерлингов, похоже, что эта боевая единица просто великолепна. Ну, я думаю, что лучше всего, конечно, взять хищников, потому что это прям реально видно, что имба какая-то против зерлингов. Знаешь, кстати, у нас еще будут какие-то классные способности, но пока, что у нас, к сожалению, их нету. Ладно, давайте ка разработаем хищника. Мне больше всего нравится. Каждый раз атакуя врага хищник создает поле статического электричества, наносящее значительный урон находящийся поблизости противникам. Поэтому хищник особенно эффективно действует против больших скоплений врагов. Окей, окей, разработаем хищника. Что там у нас с ДНК зергов? У образца сформировался орган зрения. Что дальше? Конечности при генерации клеток наблюдается дихотомия. В клетках типа А постоянно происходят случайные мутации. Клетки в тем, в тем временем стараются нейтрализовать их. Борьба за выживание на клеточном уровне. Я поместил соскобы образца в электрическое поле. Результаты любопытные. В электрическом поле ткань зерга стала удивительно прочной, сохранив гибкость. Этот материал можно использовать для укрепления старых транспортников типа Геркулес, Свон будет рад, но Свон будет не рад, потому что Геркулес у нас теперь нет. Жаль времени на разработку и над электрическим полем и над сверхпрочной материи скорее всего, не хватает. Ну и ладно, я на самом деле не прочь даже довольствоваться электрическими кошками, почему бы и нет. Так, ну что, я вроде везде побывал, уже пора бы сходить, наверное, на мостик. Что нас скажет Хорнер? Я ищу эксперта-дешифровщика для взлома адъютанта. Пока безуспешно. Да ну. Полковник Корлан в мертвецком порту взломает что угодно. Давненький я там не был. Слушай, а в тот раз у тебя дошло женить бы? Что-то я не помню. Я же говорил, если бы я знал, какая будет ставка, я бы тогда ни за что не сел играть. Просто не переношу сцены воссоединения влюбленных. Видимо, Мэтт когда-то давно играл с его возлюбленной, да, так скажем, в Лего его зовует поившийся. А здесь интересно, она будет или нет? Ну, мы узнаем это. Так, ну, пока тем временем давайте-ка заходим в звездную карту. У нас на очереди Мертвецкий Порт. Главное поселение на планете – мертвецкий валун, пристанище контрабандистов и пиратов. Благодаря своему удаленному расположению, планета до сих пор сохраняет независимость, несмотря на то, что уже давно мозолит глаза службе безопасности Доминиона. Но это будет в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!